Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ И сегодня я снимаю видео, которое называется Мама, купи мне пони И как вы видите, мы уже припарковали нашу машиночку И сейчас мы идем идём... эм, в торговый центр На наш любимый магазин Да, девочки? Да, мамочки, идем, идем так, ну что ж, давайте-ка продвинемся в наш любимый магазин. Бегом, давайте, давайте. Мама, мама, мама, я не могу быстро. Давайте, идемте, идемте. Ух ты! как старого магазинчик. Здрасте, Здравствуйте. Ого, как тут много игрушек разных. Ой, фигурки Гарри Поттера. Да, мы их даем покупателям. Как, так скажем, за определенную сумму. А, ясно, ясненько все. Так, поняшки. О, здравствуйте, здра здравствуйте. Так, тут всякие аксессуары, колечки, а, мебель всякая. Ну, это все для нашей мамы. А для меня О, поньки. Ой, дочь дочь дочь. Здравствуйте, здрасте. Здравствуйте, здрасте. Так, ой, доченька, не... Ой. Эм, вам тележку? Да, мы возьмем, пожалуй. Та же, мам, нам же нужна Да, возьми. Лишним не будет, как говорится. Так, давай, дочь, пошли. Я еще хочу много чего купить. Мне, кстати, нужно нам мебель поменять, поэтому я иду в мебельный. Здравствуйте. Здрасте. Так, так, так, так, так, да. так. Так. вот и мебельный. М -м, какие тут красивые стольчики, точнее. И туалетненькие столики. М -м -м. Мам, э я пойду все аксессуары посмотрю тогда. Ну и пони. М -м, да, да, ты хорошо отучилась в школе. можешь все пони там, и, ну, короче, понабирай. Так, только следи за нашей сестренкой, а то она. Понаберет себе еще чего-нибудь лишнего. Да, буду следить, а то она в прошлый раз понабрала. Надеюсь, истерику не, не будет делать. Ух, я надеюсь. Ладно, ты за не следи, давай. А, я мебель выбираю. Так сейчас, а, мадам, мадам, мадам. Можно у вас? А, а, да, конечно, конечно, да. Можете подсказать? Да, конечно, вот это там со скидкой. Ой, ладно, они там пока что пусть расковали, я пойду себе выберу украшений там всяких. М -м да, тут ожерели всякие. Ой, какое ожерелье! Все, я это ожерелье себе миру! Ой, какое красиво, надо взять. Все, я беру себе вот это ожерелье и пойду посмотрю, что нибудь еще в мебель. М да. Все что-то смотрят. Так, а я тоже, пожалуй, не буду в сторонке стоять. Посмотрю что-нибудь. Так. Это платье слишком великом. Зато со скидкой 50%. Да, там показаны некоторые платья. Скидка 50%. 50%. О, какой платье. Да, поэтому оно тоже со скидкой. Так. Колечком, очочки, э, маска, вот, вот это я хотела. Но у меня, конечно, уже три их. Ну нет, не улетай. Но я хочу разнообразить. У меня и желтенькая, и розовенькая. А вот голубенькой не было. Ой, нет, я не хочу сейчас ее одевать. Так, значит, эм, наряд, наряд, наряд. Мне в школу ничего. Так, возьму-ка это. Примерю. Так, как продвигалось дело у мамы. О, да, шикарно, я его беру, беру-беру, оно еще и со скидочкой причем, да, это идеально. О, кстати, принцесса, я вам еще забыла сказать, что когда вы берете, так, я его не против, да, когда вы берете вот этот туалетненький столик, то вам э, в подарок дается, секундочка, вам дается в подарок вот этот, э, ой, извините, корона-расческа. Ой, нет, тут немножко уронила. Это не я была, отойдите. Это не я. Ой, уже. Это моя прелесть Стойте, стойте. Это была не я. Ой, господи, как я тут все повалила. Та-да-да-да. -та Ничего <свист> же не было, так, в принципе, не скажешь, что кто-то что-то уронил. Та-да-да-да. -та -та -та -та. Так. Ну. Короче, вы поняли Так как она очень красиво Изумрудное И причем, ну так как вы еще Со скидкой берете, то вам будет в подарок Идти вот такая красивая корона Да, тем более я его беру А мне сейчас или доставку Хотите сейчас? У вас есть какой-нибудь транспорт? Да, конечно Я на машину приехала шикарно, у нас есть помощник, он вам поможет это донести до машины да нет, спасибо, я же единорог у меня алькур, у меня руки есть, я могу магии. ой, да, хорошо, тогда вы значит сами сможете, да? да, да, я все смогу хорошо, тогда приятных вам покупок, я пойду если возникнут вопросы, то вы это, меня спрашиваете, хорошо, да? Так, все, я одела. Вот какая у меня красивая юмочка. Да, я ее тоже беру. Так, ну, в принципе, больше из аксессуаров ничего не надо. У меня все расчески есть, все это есть. Поэтому все хорошо. Хотя вот а чумчики. Ну, блин, они мне очень понравились. Сейчас примерю их. Ну, как вам я? М -м, красавица. Да, я их тоже беру себе. они мне очень понравились. М -м, да, все. Мама! Ой. Да, дочь, чего-чего? Ты себе выбрала уже это, да? Да, вот, положи маму, пожалуйста, на тележку. Ну, давай. А ты, мама, себе что-то выбрала? Да, я выбрала тебе туалетный столик. А, да, у, на... у меня же новый. Да-да-да-да-да. Хочешь, посмотреть? я не знаю, конечно, должно тебе понравиться. Ты любишь? Да, разве? Ой, какой красотулечки, да, еще из короны подарок. Да, мам, мне нравится, можешь точно брать. Ну, я его и так беру. Ой, какую пони взять? Какую пони взять? Сестра, какую мне пони взять? Ты меня что спрашиваешь? Я, я не знаю, там, э, ну, ну, допустим, ты знаешь, у меня только две пони, и то я даже не разбираюсь, кто из них кто. Ой, сестра, тебе так надо долго все объяснять. Ну, ладно, смотри, вот блестящие, они редкие и красивые, но в то же время они не очень красивые, Ну, возьми, не знаю, там, вот эту оранжевую блестящую. надо не нравится мне. Господи, возьми вот эту белую. Она некрасивая. Ну, возьми вот эту красивую девочку. Это мальчик. Ой, ну я не разбираюсь в них. Ну, э, возьми вот эти вот маленькие себе пони. Ну, маленькие-то чего, сестра, они вообще сейчас... Ну, хотя, да, маленькую возьму. Так вот, какого взять? Мальчик мне не нужен. У <связывая> принцесса Каденс у вот есть, оказывается. А, Рарити у меня уже есть. Я возьму Принцессу Каденс. Мама, я себе взяла пони. Молодец, хотя... Доченька, ты, конечно, прости меня, но я тебе не куплю пони. Ну почему? Мам, почему? Просто как бы как тебе бы сказать две причины. Они такие не очень приятные, но ты уж извини меня. Ну и что за причины? Во-первых, э, я потрачу деньги на то, чтобы купить твоей сестре туалетный столик. Так, нам еще надо тратить деньги на ремонт э, комнаты твоей сестры, поэтому э, давай пока что я тебе не буду покупать пони. Мама, купи мне пони, ты очень ужасно нет. Прости, давай я тебе куплю, зайду э, в следующие выходные. Ну это же недолго. Я хочу сейчас, ребят. Мама, я хочу сейчас. Пони. Нет, дочь, ну, пожалуйста, положи. Нет, дочь, положи. Нет, я тогда беру... Вс, я скупаю в магазин. Скупаю. Этих беру, этих. Этих, этих тогда беру Этих всех, всех пони все, все игрушки, все вещи Вот эти даже Куда вы их берете? Молодая леди Ой. Зачем вам столько пони? Это я и сестра. Я хочу всех пони Ясно вам, я хочу всех пони Так Молодая леди, прекратитесь прекратите И пожалуйста положить. Вообще никакую не разрешила покупать. Так, скажите, какая тут такая, ну, дешевенькая, так скажем. А, так, секундочку. А, так, вот это вот а, Рарити, она самая дешевенькая. Причем, если вы купите этот туалетненький столик да я поняла, со скидкой. Ну, да, да. Да не хочу, она у меня уже есть, мама. Я хочу вот эти все пони, и чтобы у нее у меня было много. Дочь, хватит. Ну, хотите, я вам сделаю скидку на все пони? Ты да не нужна мне скидка! мне просто не хочу покупать пони! Ах, тогда я вам, простите, ничем не могу помочь. Уберите, пожалуйста, ладно, за собой? Не уберете, будет плохо. А вот эти вообще их нельзя покупать. Их только выдают на кассе. Поэтому сейчас надо их всех поставить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уж... Какой вы хаос устроили? Так... так, ну вот я все убрала. Фух, хоть таких, надеюсь, больше клиентов у меня не будет. Мама, мне, мне нужны эти пони. Ну, дочь, ну давай хотя бы я эти, может быть, потом их и куплю, но ну, не всех разом, а потихонечку будем их собирать всех, ты же, в принципе, так и хотела. Мама, я хочу всех пони, ты меня разозлила, я хотела одну, а я когда сказала, что нет, я хочу пони. Дочь, нет, все, бери вот эту, врать идем. Да есть она у меня. Ну другую пони, ну простим, каденция, она дорогая. И причем я же сейчас говорю, мне не жалко было бы, но просто нужны деньги на ремонт твоей, на ремонт комнаты твоей сестры. <глазно> Ладно я продавец, продавец. Да, какая у вас еще дешевая есть? У нас есть еще пони, вот, смотрите, сейчас вам покажу. Вот из больших только. Ну, хоть из больших уже какую-нибудь давайте мне дешевую. Ну, так. Так, так, так, так. Сейчас я все вам пробью в базе данных. Так, есть. Какая. Вот. Вот эта вот. Какая. Вот это вот. Она изумрудненькая такая, и она подходит под цвет вашего столика. Да, Господи, что же у вас все под столик там? У нас магазин все под столик. Да, так у вас написано почему-то Ponyland. Они все под столик. Ну, это для вас. Ну, хорошо, мамочка, можно тогда мне эту поню? Сколько она 500 рублей. Ну, хорошо, давай, берем. О, я тут немножко раз понял. мама, мне нельзя понять, можно? Ты хочешь себе пони? Ну, можно. Маленькую только какую-нибудь. Маленькую. Да я вот эту очень хочу радиться. А, ну ее, конечно, доченька, бери даже. Бери тогда еще одну. Что? Кто-то? Что ж? Две? Мне? Да не тебе, а ей. Ну, в таком случае я возьму, не знаю, мне кажется, вот эту. Хотя нет, мальчиков я не хотела никогда. А, я возьму еще большую, пойнт тогда. Ну, вот это она красивая. Хорошо. Ладно. Надо все расставить. Ладно, доченьки, идем. Идем, мама, Идем. И большая очередь дедов. Один человек. Давайте-ка поставим. Так, и встанем в очередь. Дочь, идем. Мам, а можно еще кошку посмотрю? А, что ты именно хочешь? Да там. Одну вещь. Ну, хорошо. Там просто Хэллоуин осталось. Ну, дочь, ну, у нас же уже Хэллоуин прошел. Ну, я там у -у -у. хочу -кость купить. Какое яичко красивое. Ам, um, сейчас, продавец, продавец, продавец, продавец, продавец, мисс. А, да, да, да. извините, я просто задержалась. А um, что это вообще такая за игрушка? Мне просто очень яичко понравилось. А, ну, я сейчас расскажу, на Хэллоуин, халы... ой, ну там же всякие... Страшилки, не страшилки, и это яичко там с сюрпризом, там, типа, дракончик, да, ну, игрушечный такой дракончик такой, он, он размером чуть-чуть побольше пони ваших. А какого про, процесса, так скажем, его появления? А, да вы просто его, типа, должны кинуть в водичку, и, ну, точнее, а, тут то Ну, вы его должны помыть, мыть как? Обычное яйцо Потом просто его согревать А как? Ну полотенце заверните на 5 дней И у вас как-то должно это яйцо раствориться Что ли, не знаю Ну и у вас будет игрушка О, я тогда его беру, а сколько он стоит? Стоит 300 рублей О, чудесно, мама, я еще яйцо возьму В смысле яйцо? У нас на яйце яиц много Да нет, это игрушечное яйцо Там маленький дракончик игрушечный А, ну ладно, а сколько стоит? 300 рублей, ну хорошо так, ой, ой, пожалуйста, можно мне вот это ожерелье, а, он мне очень нравится, да, конечно, так, с вас всего пять э, тысяч, ой, конечно, сюда сюда, а пакет нужен? Да, нет, так, следующее, а, мы, так, мы покупаем вот это все, и плюс еще вот это яичко. Ага, а, ну мы еще этот, сто там, вот это все. А так, сто, значит, вам сейчас а, со столиком завернуть, только сейчас вот эту коронку, а, я ее пробью, а, хорошо? Хорошо, давайте, бздык, бздык, бздык. Вздых. бздец, так, сейчас, Вздых и, Бздык. а яйцо еще, да? Угу. Ай, бздец, о, моя косуль! О, я у вас скидку обнаружила, и вам дается что-то из вот этих, ну, выбирайте персонажа, а одного или двух? Пик, пик, пик, пик, одного и именно на товар яйцо. О, получается, это дочь выбирает Ну, мам! Дочь, я тебе купила а, ну, ну, Я вот эту девочку хочу взять Хорошо, пип Так, вам в пакетик Да, мы сейчас все сложим в пакет Хорошо, все, спасибо за покупку Всем пока да, До свидания все, так. И всем пока Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем пока Пока-пока!